Добрый день! Меня зовут Катя Ясеглани. Я живу в Ирландии уже 14 лет. Переехала с, э, с семьей и вот так и остались. Сегодня хочу я вам рассказать немножко о системе Форсаж. Я работаю с этой системой уже почти два года. Система вместо нас делает 90% работ. Например, система рассказывает про бизнес, о продукте. Например, если моя подруга заинтересовалась моим бизнесом, то я не должна сама ей ничего рассказывать, я просто даю ей ссылку, и она самостоятельно смотрит видеоролик, где система рассказывает про эту возможность. И в результате у меня свободное время 30 минут, я могу заняться со своими делами. Так как я молодая мама, у меня очень важно, чтобы у меня было свободное время. Мы все знаем, что любой бизнес не может постоять без постоянного потока Людей. И те, которые работают в МЛМ, те знают, как это важно И любой из нас когда-то в такой ситуации, что кажется, что бизнес остановился, потому что мы не знаем уже кому предложить и, и кому дать эту информацию Потому что все друзья, родственники, знакомые уже информированы, кто-то с вами, кто-то еще ждет, пока сказал нет так вот, мы, которые работаем с системой Форсаж, у нас такой проблемы нет. Потому что система нам дает постоянный поток кандидатов. Нам просто нужно нажать на кнопку «Получить кандидата» и заинтересованный кандидат приходит в нашу рабочую тетрадь. Также очень удобно, что система предлагает нам, нашим новичкам, обучающие систему целый месяц, где любой... Новичок может обучаться самостоятельно, как правильно, шаг за шагом, развивать свой бизнес и настроить всю, всю, все свои соцсети, чтобы работать правильно через интернет. Это опять-таки же экономит наше время, что спонсору не нужно сидеть с каждым новичком и обучать, где нажать и как нажимать, и что делать. На данный этап в жизни у меня очень-очень важно, чтобы у меня было свободное время, чтобы я могла быть со своими детьми. Вот уже слышно, как ребенок со мной, так мы и работаем с системой. Это мне не мешает, что у меня со мной рядом ребенок. Потому что много чего делает за меня система. Для меня пока это все. Попробуйте сами. Может это изменит вашу жизнь и поможет вам достичь, достичь что-то новое в своей жизни. Пока!